Что мы добавили по оборудованию? Это первое. Частотный преобразователь. Теперь, когда клиент запускает мойку, когда включается любая из функций, это уже плавный запуск и плавная остановка. Это очень хорошо сказывается на оборудовании. Не нужно в 4 раза больше энергии для того, чтобы запустить 5,5 кВт двигатель. Теперь он уже будет просто плавно запускаться. Это очень положительно сказывается как на самом оборудовании, так и на удобстве самих клиентов. Дальше. Это сбросной клапан. Что для чего очень часто в магистрали остается высокое давление, и это очень плохо сказывается на самой помпе, на сальниках и на шлангах, в общем, на всем оборудовании. Мы же вышли из этой ситуации, поставили сбросной клапан высокого давления. Теперь через каждые там, 10 секунд, когда вы, клиент нажал на кнопку пауза или когда закончились деньги, у вас автоматически будет происходить сброс давления с магистрали. Это очень полезно, поверьте мне. Те, у кого давно уже мойки, те, я уверен, со мной согласятся. И осматическая установка на 500 литров в час, она деминерализует воду. Очищенная вода от всяких минералов, солей, дистиллированная вода. Вот что такое астматическая установка. Это кубовик, который, в котором собирается уже очищенная осматическая вода. И сам осматическая установка на 500 литров. Здесь сейчас у него функция теплая вода, которая особенно в холодных регионах работает очень хорошо. Вот здесь мы поставили это бойлер косвенного нагрева на 500 литров. Он очень хорошо справляется зимой. В принципе, 500 литров хватает. Если вы не проходите по федеральным законам 54, поставить а, QR-коды, онлайн-кассы, э, эквайринги, у вас какое-то старое оборудование, и вы хотите привлечь больше клиентов, то обращайтесь, мы всегда рассмотрим ваши любые предложения, мы всегда поможем подобрать правильно необходимое для вас оборудование и сделаем это очень качественно. Мы стараемся, стараемся для вас... вас, обращайтесь, звоните, мы всегда на связи.